Все не так! Поиграйте со мной! А, тут так жарко стало, знаете, надо, надо это окно открыть, у меня уже слезки текут. На шкуре, хочешь я тебя на шкуре? А я на шкуре. Короче, я трап, видимо. Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я хотела бы вам рассказать о своих походах в ПНД в последние разы. Вот, и типа о последних новостях. Вот, но перед этим я бы хотела попросить, чтобы вы заранее поставили лайк этому видео, потому что если мне оно не понравится, вы потом его снимете. Там, подписались на канал, подписались на телегу, потому что мы в телеге почти каждый день общаемся. Я туда сразу же загружаю всякие ситуации, которые случились. Такие прям жопу горящие, не очень. Вот, и если YouTube э, заблокируют для ру русскоязычных пользователей для, пользователей, для тех, кто проживает в России, то в телеге мы решим, куда с вами перебираться, вот. Ещё у меня тут стоят сверчочки, сверчочки вот такие вот, да, в баночке. Поэтому в видео будут сверчать сверчки, и мы не будем вставлять сюда музыку, наверное, да. Клёвый дневной стационар, потому что там все такие спокойные, такие тихие, такие прям М -м -м, вежливые вообще, еда бесплатная в час. Там, если между 12 и часом приходишь, то успеваешь еще покушать. Так вот, покушить можно. Вот, в общем, выписали мне вольпровую кислоту, принимала какое-то время... Тут я не помню, мне оставили то ли циклодол, то ли это пирозин, и, соответственно, какое-то время я принимала что-то из этого. По-моему, это пирозин я принимала, мне от него стало немножко похуже, там побочки проявились, те, которые у меня до этого были, ну и, разумеется, тремор. Тремор, блин, у меня был с самого, так, января, наверное, декабрь-январь. Я, наверное, в январе пошла в стационарчик дневной, вот, хрен его помнит, я там провела примерно два месяца, в марте, соответственно, меня выписали оттуда. Вот. О, в стационарчик я попала по повесточке с острым депрессивным состоянием. Мне там изменили. Мне там изменили! Блядь! Ха-ха-ха. Мне там изменили диагноз, который мне поставили, когда я в первый раз пришла в это ПНД, вот, и подтвердили просто мой первоначальный диагноз, и я такая, бля, как классно жить, вот, но мне, в общем, в этом году оформляют льготу на лекарство. это клево, потому что я не буду больше тратить по зарплате, сука, на месяц на лекарство. какой же это, блядь, пиздец на самом деле. У нас сейчас еще лекарства подорожали, вы же знаете, да? Просто... Делисимо. Вот. Там еще такой классный садик. Надо туда прийти порисовать, посидеть в беседочке, поумиротворяться. Умиротворение. Умер отворение. Понимаешь? Понимаешь? Понимаешь? От антидепрессантов, которые мне выписывали вначале, я не помню, по-моему, я о них рассказывала, и рассказывала о той бабке, которая сказала, что типа, блядь, где твоя душа, надо было ей тени принести. От антидепрессантов мне снова захотелось курить, причем захотелось реально настолько сильно, что вот я сейчас покупаю электронки, курю электронки, потому что после коронавируса, мной перенесенного, Сигареты курить очень-очень противно, вот прям реально очень противно, настолько противно, что я их не курю. Вот, курю электронки, потому что курить хочется, а типа вот, ну, сигареты невкусные. В тот период, в который я ходила, я пыталась выбить себе психолога, потому что психолога очень сложно выпить. Они все заняты, они тупо все заняты, и тебе выдают психолога, но он может тебе подложить под подлянку, типа назначить э, встречу на какой-нибудь праздник, как мне психолог, блядь, первый назначил на 23 февраля, я прихожу, а там, сука, никого нет, никого нет, блядь. И они такие, ну вы назначали психолога, типа у вас один сеанс прошел и все, вы больше не пришли, вы больше не записались, вам значит не нужен психолог. Я такая, ну как, ну 23 февраля назначил, вот у меня записано, вот у вас записано. Они ну ладно, короче, нашли какого-то еще второго психолога. Я пришла к ней на первый прием, ну, типа, все нормально. А на второй прием я уже заболевала. Это как раз было к моменту выписки. Я буду очень раздробленно говорить, потому что я не все сейчас помню. У меня с памятью немножечко пиздец. Я даже слова сейчас забываю, некоторые. Возможно, я просто хлеб. Возможно, у меня начинается какой-нибудь Альцгеймер геймер, да, я геймер, значит, начинается геймер. сука, неприятненько, неприятненько, вот, и, короче, в последний раз, как раз в марте, получается, я начала заболевать, и, походу, это был омикрон, и, в общем, было очень-очень неприятно, у меня были сопли, у меня был кашель, чихание, вся вот эта вот херня чувствовала, как будто у меня очень высокая температура, но, по сути, температуры, кстати, не было, я замеряла, ее не было, ну, я не, не покойник, чтобы у меня, конечно, и совсем не было, да, но она была, типа, в норме 35,6, вот. Но, по ощущениям, это, блядь, ковид был. И... Что-то мне надо было в этот день сделать, и я сидела на работе, то есть у меня половина рабочего дня была ну, занята работой. И ну да, и я с работы постаралась доехать до вот этой вот до вот этого вот стационара, и короче опоздала, потому что мы с тактистом не нашлись. Не нашлись таксистом. Вот так вот, пришлось второе такси вызывать. И со вторым такси мы нашлись. Но я все равно опоздала на прием на час. То есть это должен был быть мой час, в который должен был быть прием. Я вот так вот проебала, и они меня выписали. Они меня выписали в этот же день. Вот. И сказали, вали в ПНД свое сраное там сиди старушками болтай, общайся. Ну, и, типа, я приехала, там, мне что-то то ли выписали... А, мне дали бумажку с моим последним... с моим последним первым подтвержденным диагнозом, и сказали, все выписывай и льготу. И вали на все четыре. Вот, я приехала в ПНД, ну, типа, вот в этом месяце уже совсем недавно. И они меня снова стационар направили, сказали, ну ты походишь еще, ну вот тебе номер нашей бригады скорой помощи, ты, если у тебя опять острое состояние наступит, звони. Но у меня в последнее время острое состояние, это Фантомас разбушевался! И мне сказали, типа, приходи еще раз, Фэнда. И, типа, я не знаю, зачем я. Ну, то ли была как-то не с врачом, типа, вот, там, в своих мирах. Короче, я не поняла, зачем они меня еще раз позвали. Но они сказали, что, типа, приходи, либо в начале мая, когда у них будет, ну, короче, после праздников, либо завтра. Но я спала хотела поспать, <смех> я что, не могу поспать, я не имею права на сон, я работаю, работаю, день и ночь, день и ночь, круглые сутки, я хочу поспать хоть когда-нибудь, я поспала, я проспала, ну и что? Ну вот, короче, мне выписали снова повестку в конвертике в дневной стационар, и после майских праздников в ближайшее время я должна туда попасть, иначе у меня просрочится повесточка, ну и, собственно говоря, сказали, что будут Стараться выбить для меня психолога, потому что, извините меня, но медикаменты без психолога, они как-то, ну, не то, что не особо помогают, просто есть некоторые триггеры, некоторые проблемки, да, которые может исправить только психологическая помощь в купе с, меди с медикаментами, чтобы это было проще переносить. А, Еще я хожу по ярмаркам, короче, если вы хотите со мной пообщаться, я сейчас хожу по ярмаркам, вы можете... Приходить на ярмарки, они у меня в косметической группе там анонсируются. И покупать всякое разное. Сейчас я не могу показать доделанного кота, потому что он уже сегодня уехал, уехал к своему владельцу, которого заказывал. Но у меня сейчас есть некоторые почти готовые игрушки, типа вот этой вот леди. У нее будут куриные ножки. Вот это вот прекрасное тело с двигающимися лапками, короче обречет вот такое вот лицо, только я его хотела сегодня отшлифовать, сегодня он как раз ходила в строительный магазин за наждакон, купила наждак, вот, короче, это будет вот так, вот так вот, да, и я ему хочу еще слюны добавить, там немножко вот затонировать, посмотрим, как это будет, захочу ли я это тонировать, ну, наверное, скорее всего, рожки, ушки я подтонирую, вот, может быть, вот тут пятнышки какие-нибудь поставлю, посмотрим, главное это все успеть до ярмарки, вот. Еще у меня есть, я так хвастаюсь, короче, но вы все равно на моем канале, так что мое. Вот. Еще у меня есть вот такой котик, который тоже будет белым котиком, и вот такой котик, который, возможно, будет либо брошкой, либо тоже котиком. А чё бы нет, это Собственно, трехглазик, вот, все нормально. Вот. И в общем. Да, подписывайтесь еще на группу с косметосом. там еще будет ссылка потом, когда-нибудь, когда я оформлю группу с игрушками на группу с игрушками, так что если вы интересуетесь, игру... интересуетесь игрушками или косметосом, ну, короче, вот ваша тема, потому что сейчас у нас косметика-то зарубежная, у дефиците будет, а моя не будет. Короче, приходите, покупайте, пока есть. А то потом, может быть, меня не будет. Нигде. Никогда. Я, может, лягу... Однажды я лягу на две недели в дурку и больше никогда оттуда не выйду. Потому что врачи скажут, да ну нахуй, блядь. В пизду. Все, хватит, хватит, я сказала, да и блядь, хорош, давайте на этом видео завершим, а то я сейчас плакать буду, у меня тут игра скачивается, мы, кстати, стримить сейчас будем, приходите на стримы, на стримах мы с вами тоже общаемся, вот, и разговариваем, разговариваем, играем там в Sims, я сейчас вот Ведьмака устанавливаю. может, с вами еще в Fallout или в Stalker поиграем, или во что-нибудь. Короче, вы в телеге тоже сможете предложить, во что мы будем играть, или на стриме непосредственно, типа, следующая игра для стрима. Вот, и, короче, мы с вами поиграем, поиграйте, поиграйте со мной. Еще, возможно, мы заведем аккаунт на Бусти, ну, типа, он на самом деле есть, но его формально нет, потому что я туда ничего не выкладывала. Возможно, я буду выкладывать туда свои какие-то рисунки, которые я не буду выкладывать в сеть на всеобщее обозрение, на всеобщий доступ, потому что там не совсем этичные такие темы. Вот, если вас это заинтересует, опять же, переходите в телегу и пишите, чтобы я скинула ссылку, тогда я и Бусти буду заниматься, вот, ну и, собственно, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на тележеньку, вот, всем спасибо за просмотр, всем пока! Потанцуем, Крабика! Потанцуем, Крабика!